Они, они увидели, что ты вообще не соображаешь. Это вот то, что с тобой произошло, это стандартная, скажем так, не, абсолютно ненормальная, но, но уже стандартная схема всех полицейских во всех городах всей, всей нашей страны. Со всеми так поступают. И со мной так было много раз. Я находился без маски. А вы кто? Я сотрудник полиции. Другой был в гражданской одежде и без маски. Какое Находите, постановление правительства? Вы, вы нарушаете вы. сейчас Конституцию, федеральные я законы. Сел. Место проживания я им давать не стал. То есть вы меня задерживаете. Они это все проигнорировали и стали оформлять протокол. Вы что, меня хватаете, что ли? Вы тут физическую силу ко мне применяете? Формулировка уже поменялась. И приступили к задержанию. И копию протокола то есть все документы, все они у меня отобрали. Да, вы меня ведете, дайте мне хотя бы штаны. Считали, что это очень смешно. Хихикали. Куда вы меня тащите? Это за неповиновение. Вы отказываетесь в данном но расписываться? Но мне отказали. В ручке бумаги просто в машину сунули и все. И сразу же повезли в суд. В зале суда я не садился. сбежал. судья. 10 суток. И все. и Иди отсюда. В каком виде ты это делал? Устно или письменно? В устном. Да неважно, слушал или не, не, не слушал. Твоя задача была сказать это, озвучить. Правым голосом воспользоваться. Вы нарушаете мою полную защиту. Наш что он ответил? У меня материалов достаточно, все. А вот на письменное он обязан вынести письменное определение. У меня ни связи не было, ни бумаги, вообще ничего. Так Как готовиться? Ты протокол чем подписывал? Пальцем, что ли? Нет, ну ручку дали. У тебя ручка была дважды в руках. У тебя шикарный материал на руках, а ты говоришь, ну, результат нулевой. Ты просто не знаешь, что дальше с этим, с этим делать. Твоя проблема в том, что ты все делаешь устно. Я хотел бы добиться, чтобы и меня тоже без маски в моем отделении обслуживали. А тебе ручку давали. Два раза в руки Ты ей не воспользовался Мы живем в такой стране ужасной Только из-за того, что никто ничего не хочет делать Я в принципе не ожидал, что может быть такое Закон и работает, и не работает От тебя все зависит